друзья всем привет сегодня видео из рубрики будни риэлтора я решил выпускать такие ролики когда мне не хватает времени снимать для вас объекты сегодня я еду за покупателем в аэропорт будем смотреть квартиры в сочи в бюджете около 5 миллионов а во второй половине дня планирую встретиться а с покупателями они тоже уже в городе, если не перенесется показ, конечно, то буду показывать и сегодня. В бюджете плюс-минус 18-20 миллионов. Поэтому посмотрите, может быть, в таких роликах вы найдете для себя что-то интересное. Приехал в аэропорт, рейс задержали примерно на час. Такая сегодня погодка в Сочи пасмурная, но тепло, плюс 16 градусов. Сегодня 10 января. Я обычно договариваюсь встречаться вот здесь, возле Олимпийских колец. Вот, наверное, мои подписчики. Да, точно. Здравствуйте. Бежите Олег, за ничего, ничего. Да, мы на, на, на час задержали. А да, задержали. я посмотрел уже, да, да. Я видел, что задержали. У нас, вроде... у нас вчера вообще как, как специально, я говорю, а снегопадище, как попер, там вообще кошмар. Мы ехали, там вообще ничего не видать. Вам такое незнакомое? <свят> Знакомый, я ж только столяюсь. Кто, куда? Садитесь, я вот сюда. Садитесь. А вы на вперед? Я же только из Тольятти приехал. Я ездил в отпуск. А ну, вы ну, оттуда, да. Да, из Самарской области, из города Тольятти. Ну, мы Так, вот. что Да, пристегнусь. Вообще. Просто... вообще, здесь почему-то гаишники нас не трогают. Вот, ну, лояльно относятся к кремням. Не знаю, почему, все удивляются. Как бы это, как говорится, уже... Да и ему хватает, наверное, на городе. Может быть, может быть. Поэтому, вот с одной стороны, нас немного, они, конечно, расслабляют. Но я это Мы тоже стараюсь это, Вроде нет. Уже совсем вплотную к нему подъедешь, так пристегнешься. Сегодня ночью шли, буря такая, все метет. Они стоят на трассе, останавливают. и Окошко открывают, надо ему понюхать. В полотно и все. Я у вас разрешение спросил, нас снимает камера. Давайте а. поздороваемся с подписчиками. Да. Всем привет. Расскажите, с какого города вы прилетели? Солнце. Вот какая сейчас там температура? Что, вчера 11 было, но ну, буря, снег, метель. Сегодня у, вот, у, нас, у нас плюс 16. Приземлились и 15 передали. Rugа. Перед этим неделю должны, минус 38 был. было? Минус 38 было. Через 2 дня опять 38. 38 было, но хоть не было это. снега. В Тольятти такого не бывало. Меня помотало на самом деле. Я в 25 лет уехал из Тольятти. Вот, жил в Москве 7 лет, мы там жили, в принципе, нормально жили. Потом, когда ребенка в школу отдавали, вернулись в Тольятти. Там два года пожили, что-то в Тольятти стало плохо, решили обратно в Москву вернуться. Но вот тут подвернулось предложение по Сочи. Так в Сочи попали, это 6 лет назад было. Первое у нас на очереди... Живой комплекс Идилия Я недавно выпускал видеоролик Показывать я квартиру сейчас вам это не буду Возможно, многие из вас ее видели Просто будет ссылочка в правом верхнем углу Кому интересно, посмотрите 31 метр с ремонтом, с новым ремонтом Вид на море, статус квартиры Цена всего 4 миллиона 950 тысяч Вот мы едем в эту квартиру Мы посмотрели Идилию. Я устроил такую небольшую экскурсию Мы поднялись повыше в Газпромовский городок Там есть лес немногие об этом знают то есть национальный парк можно сходить погулять с собакой там побегать и так далее вот это газпромовский городок вот так он выглядит ну просто посмотрите как красиво живут люди всем бы нам так жить вот а здесь ностальгия вот тут на Исауленка 11-7, а здесь слева, это наш был первый частный детский сад. Вот сейчас у нас детский сад на Пятигорской 56-4 в жилом комплексе Гермес. Вот, а вообще раньше была детская комната в Актер -галакси». Потом мы переселились сюда, а потом переехали на Соболевку. Итак, смотрим «Газпромовский». Городок, Жалко, погода не солнечная, а так бы здесь это все выглядело намного красивее. Так, ну а мы сейчас едем в сторону Бытхи. Нравится мне, когда плющем вот так стены затянуты, очень красиво, прям эффектно. Я помню, здесь 100-метровую квартиру продавали за 10 миллионов. Сейчас таких цен нет уже сто лет. Они ведь все виды как раз таки mm -hmm. с гор. Mm -hmm. Все виды на море. Вот они. Mm -hmm. uh. ah, вот это комплекс как называется? Сан-Сити слева синий такой, да? Сан-Сити, mm -hmm. а там вот это так, черт все. Mm -hmm. Это рэдис лазурное там, когда чемпионат мира по футболу был, останавливался у нас этот, как его? Роналдо. Роналдо? Да. Ну, где-то же нам надо было. Да. А эти ребята из Бразилии, которые сборной Бразилии, останавливались в Камелии. Камели на Бытхе. Это мы выехали на курортный. Это все еще район Приморья. Я же, получается получается... Да, вот там внизу. И там же тропат Теренкур. Следующая квартира у нас с ремонтом на улице Дивноморская. Это бытха, 30 метров. Цена всего 4 миллиона сто тысяч. Ссылочка выскочит в правом верхнем углу. Мы продолжаем смотреть бытху. И хочу напомнить вам вот про эту квартиру с ремонтом. Вот так выглядит сам дом. Это наше парковочное место, поскольку мы пока тут не живем. Здесь паркуются соседи. Заходим в квартиру. Повесили шторки. Повесили шторки. Вот сюда заказали уже кухню. То есть будет кухня. Вот вы такие значит, зашли. Здесь теплый пол, кстати. Вот а С кухни вы попадаете на балкон. Смотрите, здесь все доделали. Если кто-то видел мой ролик про этот дом, то вот, пожалуйста, камушком все отделали. Вот так она выглядит эта квартира со стороны. Ну, здесь, как бы, да, можно, нужно, точнее, навести порядочек, и будет у вас все тут перед глазами красиво. Здесь тоже можно какое-то ограждение поставить, ну, типа, как вот тут. А так стена, видите, она уже вся покрашена. Все, водоотводы от воды стоят, все как положено. Так, самозел показал? Нет, не показал. Душевая кабина шторку повесить, вот и нагреватель, повторюсь, теплый пол, все коммуникации, все четко, все работает, все подключено. Вот и поднимемся, так, вот тут где-то свет включается, Валентина, вот здесь. Вот, свет, смотрите, очень классные окна фирмы Века, это очень дорогие стеклопакеты, вот, как-то так, 36 метров ее площадь, Цена пока еще 5200, пока 5200 здесь тоже зона ТВ, но скорее всего будем поднимать цену, потому что заказали кухонный гарнитур, поэтому кто успеет тот молодец также хочу напомнить что в этом же доме еще продается двухуровневая квартира на третьем этаже по документам 62 метра плюс а, второй уровень терраса тоже 62 метра того 124 метра ссылка также выскочит в правом верхнем углу ну что у нас уже есть результаты кое-что нам понравилось да? Да. но это не попадет в кадр потому что в квартира была с таким как бы не товарным видом потому что там маленькие дети и так далее Ну. Квартира-то хорошая, просто показывать вот вам ее не будем. Да, убраться чуть надо. А так квартира понравилась. Значит, мы сейчас едем в Red Buffet, перекусим, и потом поедем смотреть трешечку, 60, по-моему, даже она 5 метров. Цена, если не ошибаюсь, будет около 6 миллионов. Всего лишь. Red Buffet. Перестаю его рекламировать, потому что это не рекламировать, а рекомендовать. Потому что это замечательное место. Вообще, очень здесь вкусно. Большой выбор. Никогда нет изжоги. В общем, приезжайте в Red Buffett. В общем, приехали мы в Дагомыс. Посмотрели квартиру вот в этом доме. Вот в этом доме. Значит, она 65 метров. И там живут квартиранты. Сейчас на ваших экранах появятся фотографии с этой квартиры. Это полноценная трешка, то есть э, кухня и три изолированные спальни. Нет проходных комнат, все комнаты с окнами. Стоимость по 95 тысяч за квадратный метр. Это выходит меньше, чем 6 миллионов 200 тысяч. Кому интересно, звоните, пишите. Следующая квартира у нас в жилом комплексе Флагман. Многие из вас ее неоднократно видели. Она продавалась еще по одной стоимости, потом ее купили, сейчас она продается по другой стоимости. Вот, э, здесь все натуральное. А предыдущие собственники были именно зациклены на том, что вот тут, я не знаю, дышащие обои, обои они не соберут плесени, там, ну и так далее. То есть все массив, э, ну, прям экологически такая, экологичная квартира, прям экологичная, экологичная теплые полы по всей квартире вот люстра два выхода на балкон, это первый квартира с видом на море, на горы значит совмещенный санузел так, вот так. давайте еще покажу это спальня еще одна комната И а, здесь тоже есть выход на балкон и отсюда видно очень хорошо видно море на самом деле и снежные горы в общем есть видео по данной квартире кому интересно звоните пишите скину ссылку сейчас эта квартира продается за 18 миллионов а здесь есть да. турник если вы любите заниматься спортом я например люблю жизнь не представляю себя без спорта а это обратная сторона то есть Снег что ли пошел? Ничего себе. Общий балкон. Ну и что ты сел спиной? Ну повернись к камере-то хоть. Пусть на тебя посмотрят. Вот, скажи всем привет. Насыщенный у нас получился день. Продолжение следует. Завтра будем смотреть Хосту. Будем смотреть Адлер. В основном будем смотреть квартира с ремонтом. Ролик выйдет уже... В пятницу в 17.00. Не пропустите. А это мой кот Боня. Который лежит на кухонном столе. Ему можно все. И говорит, погладьте меня. Погладьте. Да, Боня? Скажи всем привет. Ну давай уже посмотри в камеру. Скажи всем. Подпишитесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные приложения И поставьте обязательно лайк. А теперь пока. До новых видео. До новых встреч.